А, это был замечательный анекдот. Значит, летит самолет с начинающими парашютистами, с солдатами-учениками. И в одном значит, месте старшина говорит, прыгайте. все прыгнули, а Иванов рядовой не прыгает. Он говорит, ты старшина, что ж ты, мать, твою перемать? Он говорит, ты старшина, здесь уже два раза прыгал, и оба раза парашют не раскрывался. Он говорит, прыгай, все будет хорошо. А внизу колхоз. И собрание сельсовета. И председатель говорит, верновые сгнили, корнеплоды все, червяк поел. Неизвестно, чем платить налоги государству. В это время ломается крыша, и на стол падает этот солдатик. И председатель говорит, и этот заебал. То есть, как бы ни были кошмарные эти анекдоты, но в них вот слышится озон такой, оздоровляющий воздух. Была хорошая история, как парашютист говорит, а что если у меня парашют не раскроется? Он говорит, дерните кольцо запасного, инструктора. а если запасной не раскроется? Он говорит, тогда приходите, обменяем. Вот анекдот, который возможен, пожалуй, только в России. Потому что при ничтожной зарплате, ну, лучше я расскажу анекдот. Значит, слесарь Матвеевич, который проработал 30 лет на заводе и за 30 лет ни разу не опоздал на работу, вдруг пришел на работу с полчасовым опозданием. Ему начальник цеха говорит, Матвеевич, ты что же, 30 лет не опоздал, а тут на полчаса. Он говорит, ты понимаешь, говорит, начальник, у меня жена трешник потеряла в квартире. И все время искала. Он говорит, ответы а здесь при чем? Он говорит, а я на нем стоял, как летят в самолете американец, скажем, немец и старый еврей. И вдруг стюардесса говорит, что самолет наш сейчас разобьется, но я, фея, я могу исполнить каждое желание последнее каждого. Американец говорит: Я желаю, чтобы в мире никогда не было фашизма. «Немец говорит, я желаю, чтобы в мире никогда не было коммунизма». А Деврей говорит, вы выполните желание этих двух джентльменов? Она говорит, да. Он говорит, тогда мне чашечку кофе. Я вспомнил опять самолетную историю. Все это идет же тематически. Командир корабля говорит второму пилоту, я поставлю на автопилот или последи сам, а я пока пойду трахну Ордесу. А связь по всему самолету была включена, он просто не забыл ее выключить. Штердес, услышав эти его слова, побежала по проходу, чтобы прекратить диалог. А старый еврей говорит, куда вы торопитесь, он же еще попьет кофе.